Я Ольга Краско, директор лидерского направления проекта Кэшер. Я живу в Беларуси, я руководитель проекта Кэшер в Беларуси. И я вас всех поздравляю с этим праздником весны, праздником свободы. Желаю вам оптимизма и всего самого хорошего. Меня зовут Марина Мордухович, я координатор отдела еврейского образования проекта «Кешер» в Беларуси, также являюсь региональным представителем городов Беларуси. И я вас хочу поздравить с праздником Песах и желать, пожелать вам всегда идти по пути добрых дел, вести за собой людей, думать только о хорошем и направлять свои действия на изменение мира к лучшему. Здравствуйте, меня зовут Михаил Соборская. Я координатор отдела еврейское образование в Украине, город Запорожье. Я желаю вам использовать энергию этого праздника для того, чтобы вы смогли выйти из любых ограничений, и прежде всего из внутренних ограничений. И Меня зовут Наталья Бабаян, я координатор отдела еврейское образование, Россия. И я желаю вам в этот песок выйти к себе и на пути к себе не потерять себя. И сейчас я предлагаю посмотреть небольшой ролик и подумать, о чем же он, о чем, о чем идет речь в этом ролике. Что изменилось во мне в этот пейсах? Проверьте себя. Случалось ли вам слышать, как кто-то кричит внутри? Я властелин мира. Весь мир существует только для того, чтобы почитать и обслуживать. Проверьте себя. Случалось ли вам слышать, как властвовать, быть важнее всех и попирать каждого, кто стоит на нашем пути к счастью. Именно фараон превращает нас в рабов. Рабов денег, работы, социального статуса, моды. Слушай-ка, они достаточно тебя уважают, шепчет нам внутренний раб. Когда ты в последний раз проверял свои лайки, они ведь умрут от зависти, когда увидят твою новую тачку. Однако рабская бегодня приносит несчастье, а одни только беды или по пресоху казни. Самая актуальная из них — тьма египетская. Депрессия, ставшая недугом 21 века. И все же именно казни направляют нас к другому, доброму пути. Словно наш внутренний GPS они предупреждают. Стоп! Развернись и сделай перерасчет своего пути. Так мы находим Моше, силу единства и любви. Пришло время освободиться от фараона, говорит нам Моше. Я здесь, для того, чтобы вытянуть тебя из моря семилюбия в безопасную гавань любви к ближнему. Лишь тогда приходит конец беспрежному эгоизму, который теперь называется конечным морем Ямсу. Оно расступается перед нами и открывает путь к настоящему счастью, согласно новому принципу возлюби ближнего как себя. А вы уже успели пережить что-то из пасхальной годы? Той, что разворачивается внутри, как ощущение? Расскажите нам в комментариях на ролик. Счастливого песаха! Итак, вот такой ролик о нас, о нашем внутреннем фараоне, о том, что происходит с нами. И вопрос. Вы уже успели пережить что-то из пасхальной агады? Вот то, что разворачивается внутри. Возможно, что произошло? Возможно, вы почувствовали ли уже какие-то изменения или что-то происходит прямо сейчас? Пожалуйста, высказывайтесь. И здесь есть чат с правой стороны. Вы можете даже, если не хотите говорить, вы можете написать, что это, что с вами происходит. И сейчас очень хотелось бы послушать, да, что вы уже успели пережить. Мы сейчас находимся в пейзахе, в процессе еще, но я думаю, что изменения уже начинаются. И вообще люди, конечно. С с первого дня, буквально с первого седра, они начинают понимать, что изменения, вот они, вот они уже. Очень хочется послушать, как это у вас происходит. Есть желание рассказать? Возможно, написать в чате. Вот в чате уже есть сообщение ценить малое. То есть уже Марина пишет из Гомель, что уже потихонечку начинаем учиться и уметь ценить малое. Что еще? Нет, да? Ну, сейчас еще есть возможность написать, э, быть благодарными, спасибо. Да, это тоже очень важно, быть благодарными. И как раз в тот период, в котором мы находимся сейчас, есть возможность заново осмыслить вот, такие небольшие или большие ценности. А, радоваться всему, что имеем прямо сейчас. Да? Оказывается, что мы имеем не так уж и мало, и мы сейчас учимся радоваться каждой мелочи. Как будто это огромное богатство. Ведь действительно, возможно, это и огромное богатство. А, Елена Шалыгина пишет. Радость освобождения. Спасибо. Да, потому что Песах это выход из, выход к и все это к свободе. Можно Спасибо. Да. А, радость открытий, новых открытий. А, мы второй раз, получается, второй год а, практикуем такую форму, как Песах дома. Не практикуем, а говорим, что встречайте Песах дома не только в общине. Да? Сейчас в этом году такой возможности встретить Песах вообще ни у кого нет. И получается, что у нас в прошлом году уже был такой опыт, когда наши лидеры с проекта Кэша проводили пасхальный седр, и мы делились этим, и сейчас мы а, а, уже вооружены, не встретили врасплох вот, вот эту вот а, ситуацию, и очень здорово, сколько в ленте я увид... мы увидели фотографии таких теплых домашних седоров. и не... ощущение создается, что мы все равно все вместе, несмотря на границы, карантины и все прочее, и это, это очень ценно, возможность а, увидеть своих подруг, увидеть их радостные эмоции, несмотря на тот ту обстановку, которая создается вокруг нас СМИ и всем прочим, вот эта вот радость, ее, она истинная. И а, это дает силы, дает надежду, что у нас будет свой исход, мы выйдем мы преодолеем все эти моря, фараонов и все прочее, и, и все будет хорошо, и жизнь наша станет дальше, еще лучше, чем была до этого. Спасибо. Спасибо большое. Поднять руку, да, и сказать, не стесняйтесь. Начинать всегда трудно, но надо, да? У нас есть пример как раз пасхальной истории, когда кто-то был первым, взял инициативу в свои руки и пошел, и все кончилось хорошо. В чате есть еще сообщение от Елены. Радость помогать тем, кому это нужно. Это очень важная вещь, когда мы действительно сейчас переживаем этот момент и действительно из-за годы, когда, как сказала Ира только что, кто-то пошел первый, начал и повел за собой. Вот это радость помогать тем, кому нужно. Ирина Бурбицкая: Беречь то, что имеешь. Спасибо. Маргарита, видимо, все, что не делается, все к лучшему, да, спасибо. Не только от опресников, а зимнего ненастья, пыли тараканов в голове, то есть избавление от всего этого ненужного мусора и хлама, спасибо. В этом году с особым вниманием осмысливали казни египетские и понимали, что все преодолимо. Очень важная вещь. Спасибо большое, что вы это озвучили. Действительно, мы сейчас переживаем такой момент, когда мы понимаем, что действительно все серьезно и все, все на самом деле преодолимо. Ирина, еще одно сообщение. Понять, как еще много всего на пути к совершенствованию. Да, и прямо сейчас мы с вами находимся на этом пути, и этому тоже посвящен наш вебинар. Спасибо. А... Uh -uh. Что же такое вообще пасхальная года? Она включает, как вы знаете, историю исхода, традиционные ритуалы праздника, молитвы, песни. Это такой своеобразный сценарий седера. И в ней нужно передать основные идеи исхода и ответить на вопросы. Почему именно в этот день рассказывают об исходе? Почему это вообще важно? Что это за предметы на столе? И каждый должен почувствовать, что он лично участвует в основных исторических событиях своего народа. В каждом поколении каждый еврей должен почувствовать, что он сам лично был освобожден из Египта. Вообще, с точки зрения еврейского традиционного подхода к учебе, это очень важно спрашивать, ведь тот, кто не спрашивает, вряд ли получит ответ. Поэтому и сам Магид, повествователь, начинается с четырех вопросов, которые обычно задает самый младший. Таким образом и дети ощущают атмосферу исхода. И это делает их равноправными участниками праздника. Часть пасхальной агады – маништана «Чем отличается?» Названа, как вы знаете, по своей первой фразе. «Чем отличается эта ночь от всех других ночей?» Это своеобразный вопросник для подготовки ребенка к седеру. Маленькие дети обычно не задают сложных философских вопросов. Они спрашивают о том, что видят и что для них непривычно. «Почему в эту ночь едят мацу, горькую зелень?» Обмакивают овощи в соленую воду, пьют, облокотившись на левую руку. Должны ли мы, родители, отвечать ребенку? Обязаны, потому что сказано в Торе. И поведай а, сыну, и дочери своей. Так что объяснить ребенку сущность исхода – прямая заповедь. Однако, как мы знаем, дети бывают разные. И ответить надо каждому, но на его языке. И даже тому, кто не умеет спрашивать, надо ответить. В этом случае, не дожидаясь его вопроса. Каждый участник седора должен задать себе вопрос, чем отличается эта ночь от других ночей. А чем отличается эта ночь для вас от других ночей? Ответьте, пожалуйста. Можно записывать ответы в чате, можно озвучивать прямо сейчас. например, я могу ответить, для меня эта ночь отличалась тем, что в пасхальную ночь с нами был впервые за цедрным столом мой маленький внук, которому еще два с половиной месяца. Конечно, он ничего не понимал, и эти слова, эту песни пела я вместе с его мамой, с моим мужем, но ну, я надеюсь, что в скором будущем он будет задавать эти вопросы. Это было очень-очень приятно и трогательно. Для меня эта ночь отличалась тем, что впервые э, на Песах мы были только своей маленькой семьей. То есть э, мы с мужем и с детьми. Обычно нас бывает больше, но вот так сложилось в этом году, что только наша маленькая семья это было ценно тоже. Это было по-другому, но не менее ценно. Спасибо. Речка, у меня, наверное, еще больше сузилось, потому что на протяжении 20 лет я э, отмечала Седер в еврейской общине с еврейской общиной. Это впервые вообще было такое, что я от дома была. Это тоже впервые. И была возможность очень хорошо размыслить, думать, где я сегодня и с чем я. Спасибо. А я тоже в этом году поняла, что ну, насколько я как цена еврейская община. И как часто я думаю о том, какие у нас есть там внутренние конфликты. Возможно, там какой-то даже, ну, я бы назвала дележь еврейской общины, кто кого позовет, что все идут там сначала все-таки кровину на Песах, потом уже там, у кого силы остаются там в общину. А теперь вот в этом году этого всего нет, и ты, ну, как бы остаешься как бы хозяином сам для себя. То есть одно дело пойти в гости, я подумала, да, вот стать гостем на чьем-то празднике, а другое дело взять на себя обязанность и сделать этот праздник у себя. И я в этот момент вот почувствовала, как ну, не хватило общины, да, ну, всей подготовки. И я оценила еще работу, ну, как много всего делается для нас. А, и как мы ну, иногда не замечаем, забываем, может быть, и до конца не оцениваем вот всего этого, ну, того, что для нас делается всеми еврейскими организациями. И мне ну, вот, прям было очень-очень а, грустно по этому поводу. Я в этом году был, наверное, самый необычный Песох, потому что мне приходилось в разных формах участвовать. Я была и в общинных Песохах, и организовывала их, и домашние Песохи, принимала у себя дома гостей. А в этот раз я вообще осталась одна на ПЭСах, но я была реально не одна, спасибо средствам коммуникации, и вместе с мужем мы вот так вот дистанционно провели все этапы Песоха, средствами коммуникации, и могли соединить к поздравлениям других наших родственников из разных стран. Это был уникальный опыт, очень трогательный и вот такой вот важный. У писателя Ашолома Малыхама есть свой ответ на этот вопрос. Мани Штана. И я предлагаю вашему вниманию прослушать рассказ в нашем исполнении. Папа, хочу тебе задать четыре вопроса. Первый вопрос хочу задать тебе. Маништана Алайла Азы Миколя Алайлойс. Чем отличается эта ночь Песаха от всех ночей целого года? Чтобы Холя Лейлойс, что все ночи целого года, мы ахлим, едим мы все, что хотим. И еврейскую Ройс-Плеш, и гойскую колбасу, и рыбу с хреном, и раков, и вермишелевую бабку, и мороженое. Алайла Азы, а в эту ночь Песаха кулем отца. Все стали праведниками. Мама нам сказала, что коли мы желаем есть хамец, то нам следует отправляться в колбасную, потому что дома, говорит она, поисок все уже пасхальное. Везде, в каждом углу, кошер, чисто, блестит и светится. Посуду купили на вехоньку, только что из лавки. Мебель вычищена, двери вымыты, окна выскоблены, прислуга откаширована. Из кухни раздаются ароматы сильно печеной рыбы, гусиного жира. В бульону приготовлены оладьи и галушки, клинчки и галушки в меду, яичная лапша. Нас заставляют одеть шапки, усаживают за стол, дают нам в руки сидуры, по ним надо следить. Мы сидим и смотрим в них как баран на новые ворота. Что за комедия? Как назвать эту игру? Вот я тебе, папа, и задал первый вопрос. Другой вопрос хочу задать тебе. Чего эта мама на весь пейсах отпустила Бону? Что это мы так стесняемся нашего праздника? Может, стыдимся мы того, что освободились от египетского рабства и превратились из рабов в народ? Или, может, стыдимся мы Торы, учителя нашего, Моисея, которые, как говорят, написано, возлюби ближнего своего как самого себя, если враг твой голоден, поделись с ним хлебом, если жажда мучит его, дай ему воды. Мы же стыдимся мы нашего святого храма, который, говорят, был храмом для всех народов. Быть может, за наших царей стыдно нам, за наших царей, которые не только воинами занимались, они рассказывают, написали удивительные книги и сложили чудесные песни. Мы же стыдимся мы наших пророков которые шли в народ и учили истине, чести, совести, правдивости, не позволяли обижать бедняков, притеснять слабого, обирать вдову, обворовывать сироту, пророков, которые не стеснялись обличать сильных мира сего, даже самого царя, прямо в лицо говоря ему правду. Или, может, стыдно нам за то, что наши предки, говорят, были готовы, чтобы хрезали, кромсали, жарили и сжигали, Вешали и топили, готовы были безмолвно наблюдать, Как перед их взор младенцев убивают, Прыгать в огонь во славу имя Божьего, Крича «Шма, Исраэль!» Вот этого мы стыдимся! Вот задал я тебе, папа, два вопроса. Хочу задать тебе третий вопрос. Почему ты научил нас всем языкам, Древним, современным, Но одному языку позабыл нас научить, Нашему собственному еврейскому языку? Тому языку, которым написана Тора, тому языку, на котором говорили пророки, языку, на котором существует, говорят, большая, богатая, прекрасная литература. Почему мы зубрим историю всех народов, древних, новых, только отложили историю своего собственного, еврейского государства? Почему мы прекрасно разбираемся в географии всех стран мира? Но география Элиц Исраэль чужда нам. Почему? Мы знаем детально на зубок, в каком году были Гостях и Гарпах, Камбис и Дарий Гистасп, и Иван Калита, и не имеем понятия, когда жил Эзра, а когда Иуда Маковей. Почему? Мы знаем, кто такие Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Горький, Толстой, и не представляем себе, кто такие Иуда Галивий, Левинзон, Левада, Гордон, Абрамович. Почему? У нас маленький ребенок знает. Что за праздник Масленица? Но когда приходит черед нашей хануки, он не в зуб ногой. Три вопроса, папа, я задал тебе. Четвертый вопрос хочу задать. Почему тебе так дорог, Иван Иванович, а рэп Янкель ты так мало ценишь ты? Почему Иван Иванович трезвонит нам в парадную дверь, а рэп Янкель идет с черного хода? Почему, когда входит к нам Иван Иванович, начинается террорам, все скакивают с места, бегут ему навстречу, забегают все дороги? А рэп когда приходит, смущенно стоит у входа. Боится, что мы не очень-то хотим видеть. Почему, когда Иван Иванович кривляется, изображая еврея, перепуганного ружьем, и приговаривает: Ой, вы мир, стреляют, мы все умираем со смеха. А если рэп хочет что-то рассказать, он заглядывает в глаза, расположено ли мы его послушать? Почему у Ивана Ивановича хватает наглости? направляться прямиком к моей сестрице Матильде, ущипнуть ее за щечку, отпускать в адрес комплименты, какие только придут ему в голову. А когда Рапьянкель однажды вставила словечко, что Матильда прекрасная псула, мама извелась желчью, фи, жидовщина, что это за слово такое псула? Почему, когда приходит русский учитель, мы его встречаем уважительно, с почетом, боимся его сердитого взгляда, а стоит еврейскому рыбе один раз в неделю явиться, чтобы мы могли исполнить тяжкую обязанность почитать немного Сидур. Мы делаем из него посмешище, подшучим над ним, слушаем его, как нашу кошку, прячем ему шапку под кроватью или забрасываем калоши на чердак. Почему мы подписываемся все годы на него и новое время, месяц за годя, чтобы, упаси бог, не пропустить? А когда тебя кто-то спросил, отчего тебе не выписать еврейскую газету, ты был оскорблен до глубины души. Почему весь мир трезвонит о своих литературах, Пишут о них целый томат, печатают их портреты, отмечают их юбилей, издают их сочинения, воздвигают им памятники, света, представления. А когда к нам недавно приходил еврейский писатель, ты его прекрасно не пустил даже порога и сказал: Подать я вам не могу, а вот в книгах ваших не нуждаюсь. Почему так часто в прессе пишут о твоих пожертвованиях в купе с твоими обязательствами и стипендиями на нееврейские начинания? И что не слышно, чтоб ты поддерживал какие-то еврейские учреждения. Почему мама не пропускает ни одного их бала? Но когда речь заходит о еврейской талмуд-таре, говорит, что от евреев спасу нет, так как они уже надоели. Почему ты дал мне имя Алкивиат, а не Акива? Ведь на самом деле я назван в честь дедушки Акивы. Чем этот Алкивиад был лучше нашего великого мудреца, Рабби Акивы? Почему моя сестра пляшет на всех елках? Я сам сколько раз слышал, как за глаза ее кличут Хайка и Жидовка. Почему суют свои массы, Мотул, портной, Берл, сапожник и Хайм, столяр куда не следуют, берутся не за свое дело, когда их никто не просит, принимают штыки любого, кто хочет указать им правильный путь. Почему и почему? И почему? И почему? Вот я тебе, папа, и задал все четыре вопроса. Теперь прошу тебя, дай ответ на мои вопросы. А если не найдешь никаких ответов на мои вопросы, я дам тебе ответ. А Владимир Аину. Рабами были мы. А теперь я хочу задать вам вопрос. О чем для вас этот рассказ? Что, слушая этот рассказ, вы почувствовали? Были ли вы когда-то в жизни в такой же ситуации, как этот мальчик? Сыкали ли вы когда-то нечто подобное? Поделитесь, пожалуйста, с нами. Своими мыслями, чувствами, воспоминаниями. Можно писать также в чат. О чем для вас? Этот Если можно, этот рассказ о, для меня, да, о нас всех. Потому что это такие, знаете, золотые слова, и как я вижу, ну, немногое поменялось со времен Шалом Алейхама, да? Это Песах, наверное, время задать себе вопрос, а что, что сдвинулось, что я поменял, чтобы мы были евреями и внешне, и внутренне, и в общении и дома, и на людях, и для себя? Вот об этом рассказ, о моем личном отношении с моим еврейством. Можно я, девочки? Это можно толковать и, конечно, так вот, как Наташа сейчас сказала, я и мое еврейство, но это можно толковать и в более широком смысле, что часто мы думаем и ощущаем одно, а ведем себя и высказываем вслух совсем другое. И что тем самым мы сами на самом деле в рабстве оказываемся, да, казалось, как бы внешне свободны мы не были об этом. Что часто мы делаем что-то, говорим, поступаем не так, как хотелось бы, как понимаем, как надо сделать и поступить. Спасибо. Вот в чате есть чувство горечи, да, Атрина Бургийская, но мы движемся к свету и это радует. Девочки, вот для меня это, это рассказ, знаете, когда первый раз я прочитала, ощущение такой вот горечи, как в детстве, да, вот это мое детство, когда много скрывали, и ощущение значительной части моей взрослой жизни, когда я занималась белорусской культурой и ну, не занималась еврейской культурой. Вот это вот, наверное, рассказ как раз мне таких воспоминаний навели. Может быть, кто-то еще хочет поделиться своими ощущениями? Знаете, раньше, вот мы даже как-то обсуждали это, когда вдруг заходил вопрос о национальности, человек понижал голос, говоря, что он еврей. Вот, интонационно это происходило. И я это вот совершенно четко знаю, что минимум последние 20-25 лет люди стали не понижать голос. как-то вот Это стало более открыто. И мы действительно выходим от этого чувства, внутренние опаски, что вот за этим что-то последует. Это так. Можно мне? Я очередной раз хочу вспомнить слова Шая Гисера, то время сделала из нас, из евреев, механизм без души. И, наверное, да, горечь была, когда я прочитала, когда очередной раз услышала. И, наверное, рассказ нам напоминает о том, что сегодня мы все-таки эту душу вкладываем в этот механизм, назад ее, не зная, как им она должна быть. Да, Мне мама тоже раньше говорила, дочечка, ты же не говоришь, что у тебя мама еврейка. Все через это тоже прошли, несмотря на то, что уж не, не, не в таком большом я возрасте, это было и совсем недавно. Много изменилось. Очень многое изменилось, и тут вот сегодня есть у нас воскресные школы детки, и очень хорошо то, что мы что-то делаем для того, чтобы вернуть назад нашу еврейскую душу. Спасибо. Мне этот можно, рассказ напомнил ситуацию, которая в нынешнем мире да, последние ну, в России, в, в Украине, в Беларуси, как еврейская культура и традиция возвращается в дом через детей. Да, когда дети стали ходить в воскресные школы, ездить в лагеря, они приходили домой и рассказывали то, что они там узнали. И для родителей зачастую это было новое, они не помнили или им не говорили в детстве, и они не, не, не сохранили эти традиции, а дети их привнесли в дом, так, заставили родителей задуматься. То есть мы говорим, расскажи сыну своему, да? но а в странах СНГ наблюдалась обратная тенденция, когда сыновья и дочери возвращались домой и рассказывали своим родителям, таким образом возвращая их Интересные такие парадоксы. Спасибо. И, и интересное сообщение в чате всем из этого рассказа, к сожалению. Это самое тяжелое рабство. То есть это рассказы про рабство тоже. Спасибо большое. Вы знаете, в истории исхода есть очень одна интересная деталь. Написано, что наш резкий народ вышел из велика с большим достоянием. Сказано, что каждый еврей приходил в дом к египтянину, к, египтянину, к египтянке, да, и, и они отдавали нам золото и серебро. Также сказано, что когда Всевышний посылал на стать лидером нашего народа, идти к нам с тем, чтобы вытащить нас, да, помочь вытащить нас из Елиса, он сопротивлялся. И Всевышний тогда ему сказал, и дам милость к этому народу в глазах и будет уходя, и не идете с пустыми руками. Да? То вещи, золотые, серебряные одежды, все возложите на сыновей и на дочерей ваших и После этого Машера Бейну согласится стать лидером. То есть это удивительные строки. Неужели это такой аргумент для вашего лидера, да, что мы уйдем с большим достоянием? Но в этом заложена очень большая и глубокая такая важная вещь. Мы были рабами, и рабская психология, она пронизала нас насквозь. И просто так освободиться от этого невозможно. Поэтому нам понадобилось большое достояние, чтобы почувствовать себя по-настоящему не просто свободными людьми, но еще и достойными, почувствовать свое внутреннее достоинство. В Недельной главе Бог Всевышний впервые нас называет народом первым, что такое быть первенцем? Что значит быть первенцем, старшим сыном? Это говорит о том, что значит есть еще дети, еще сыновья, да, все другие народы. А во-вторых, на первенца возлагается очень много надежды. Он должен быть примером для своих братьев и сестер, указывать дорогу, вести их за собой, брать ответственность на себя. И именно этого от нас ожидает Всевышний. Мы должны стать светом для народов мира, народом коинов. Но чтобы стать народом коинов, светом да, первенцем, первенца, чтобы распространять имя Творца в мире, нам нужно иметь именно большое состояние, достояние уверенности в себе и в своих силах. Большинство из нас постоянно такое, сейчас такое. В наше такое непростое время, в котором мы с вами находимся, это очень актуальная тема. И многие жизненные процессы мы организовываем вокруг этой потребности. В постоянном поиске находимся опоры, да, вот, чтобы чувствовать себя уверенно, безопасно. Это очень важно сейчас. И бывает так, что часто забываем о своих потребностях в погоне за востребованными. Пытаемся достичь результата, чтобы получить признание. Пожертвовать собой, чтобы другие нам были должны. Часто очень доказываем свою правоту, целью ощутить свою весомость. Иногда унижаемся, чтобы услышать слова людей, Отказываемся от своих ценностей ради того, чтобы нас одобрили. Мы, продаем свободу, чтобы получить гарантию и безопасность для того, чтобы в них опереться, то есть теряем себя, чтобы опереться на других, ищем опоры во дне, в других людях, в системах, а разве может быть внешняя опора надежна? Конечно, ну, потому что, ну, как минимум, мы начинаем зависеть от того или да, от чего-то, чем мы не можем управлять. А где же она тогда находится, как вы думаете, где та опора, которая поможет нам ощущать себя в безопасности, быть уверенным. Скажите, как вы думаете, где электрофора? Ну, если думаете, можете записать ответ в чат. Конечно же, она не в Я думаю, что вы согласитесь со мной. Она не находится во внешнем мире, она однозначно у нас внутри. И основой видео является самоценность. Не нужно будет слово самооценить. Самоценность — это безусловная ценность себя. И она не зависит ни от каких результатов, действий, качеств, состояний. Ее нельзя заработать. ее нельзя взять и достичь. То есть поставить и достичь, да? Ее только можно разбалансировать внутри себя и простроить, потому что она есть. И формируется она с самого маленького возраста, в естественных таких условиях общения с родителями. И то, насколько наши родители ценили себя, насколько они ценили нас, настолько это и влияет на сформированность очень важной этой личностной структуры. Как вы думаете, что или даже не так, чем мотивируется человек с чувством собственной ценности внутри? Что это может быть за мотив? Чем, что им движет? Что движет человеком который знает цену себе, то есть самоценным в своих глазах? Любовь. Любовь, спасибо. Что еще? Ориентирами, ориентирами, прописанными их, теми же заповедями. Это очень хороший вектор. В чате написано «наружность». Нужность. А, «нужность», нужность. прости, нужность. пожалуйста, «нужность». «Нужность», ага. ну иногда уже «нужность», такое тоже понятие, да, «нужность чему, кому, куда». Я бы сказала, что разумный эгоизм, и любовь, не самовлюбленность, но любовь к себе и к окружающим. Согласна, спасибо вам большое. Кто-то еще хочет что-то добавить? Ну, э, я согласна. Э, любовь, э, разумный эгоизм э, – из себя, по сути, можно сказать, основные части самоценности себя. Да? То есть Таким человеком однозначно движет процесс естественного раскрытия себя. Он просто реализовывает то, кто он есть. Вот как цветочек растет, а в чем его судьба? А он растет и все, потому что это и есть его суть. Но чем больше наши родители транслировали нам неценность себя, чем более убедительнее показывали разницу между декларируемыми ценностями да, и реальными, воплощаемыми в, в жизни, тем больше ребенок убеждался в том, какой-то я не такой, какой-то я неправильный, не упрятаться надо, да, и умалчивать, и не говорить, какой-то я как, как будто бы плохой какой-то я. А вот у детей, к сожалению, это приводит к ряду психологических защит. Вы очень легко их узнаете по своему жизненному и родительскому опыту. Михаил, Я... можно да. тут еще? Да. Секунду, перерыву, тут в чате пишут а, по поводу того, что ценности да. самоудовлетворенность и нужность своих ориентиров, своих достижений. Там любовь плюс вера доверие неразрывно связаны, а также искренность, порядочность. Спасибо. Жанна, спасибо большое. За то, что... Ну, я вернусь к тому, что говорила, да, что вот такое отношение, такая большая разница между ценностями, которые декларируются и ценностями, которые воплощаются, а мы есть там, где есть наши ценности, мы есть то, во что вложены наши силы. Вот они формируют у детей такие, ну, основные три вида психологических отношений. Понятно, что их намного больше, но основные три вида. Я... Вот сейчас вам расскажу. Вот первая из них ⁇ это попытка. Когда вам плохо, когда вы испытываете дискомфорт, что вы делаете в этот момент? Вам хочется соглушить этот дискомфорт. Что делает ребенок? Иногда ребенок, ребенок настаивает на ненужный попытке. Иногда его можно заметить, да, что он переедает. Ну, чаще всего это компьютерные игры, это удовольствие, которое на кончиках пальцев. Да? То есть, чтобы, например, что-то себе сделать, поиграть в футбол и что-то себе завлечь, чем-то развлечь, нужно двигаться, нужно что-то делать. А здесь достаточно нажимать кончиками пальцев на клавиши, и вы получаете массу удовольствия. То есть вот эта потребность в том, чтобы доставить себе удовольствие, возникает тогда, когда его по жизни не хватает. И мы можем взрослые за собой тоже замечать, когда у нас дискомфортит, мы больше ложечек сахара можем сыпать в чай. Я люблю конфетками, это все под заесть. То есть чем острее дискомфорт, тем ребенок будет менее устойчив перед этим соблазном. Еще одна такая распространенная защита – это самоутверждение. Это когда мы демонстрируем всем и себе, в том числе, собственную самодостаточность руки в карманы, выглядят такие подружки, да, важные, они могут на выход, немножечко такие гонорные, такая вот потребность подчеркнуть, продемонстрировать именно, что такую важность себя обостряется именно тогда, когда человек в этом не делает. И третья, тоже очень распространенная защита, это ценить. Как вы думаете, какая будет реакция ребенка, если его постоянно осуждать за нехватку какого-либо качества? Например, какой безответственный? Да какой же ты неаккуратный? Да какой же ты непорядочный? Да какой ты там, я не знаю, недобрый, не помощник или ну, еще массу-массу таких вещей. Как вы думаете, какая будет реакция ребенка? Это может быть протест. Mm -hmm. а, протест может быть активный, может быть уход в себя mm -hmm. и отдаление. И, может быть, развитие комплексов. То есть могут быть варианты. Еще какие-то есть у кого-то мысли по этому поводу? Ну, как минимум, да, ребенок неизбежно перечеркнет для себя это Не будет. Ну, как, понимаете, если он... Игнорирование, вот в чате еще пишут, игнорирование. И Отлично. Комплексы возникнут. Uh -huh. Начнется ответствовать. Просто, да, вынужден будет убедить себя, что не нужно быть честным, хорошим ребенком, хорошим человеком. Потому что если все время так говорить, убеждать его, да, что в этом, то для ребенка это страшная, страшная катастрофа. То есть я по этой системе ценностей не прохожу. Значит, чтобы обезболить себя, я вынужден не легче от него отказаться, отодвинуться. Да, возможно, некоторые из нас, родители, а возможно и мы сами, не зная многого чего, как родители, да, возможно, другие значимые взрослые, учителя, например, не создали нам в жизнь, в которых бы наша самоценность формировалась таким естественным образом и очень качественным. Наша задача сейчас осознанно уже в нашем возрасте формировать недостающие внутренние опоры и самостоятельность. И найти и внутри себя источник собственной ценности. Поэтому так важно было евреям выйти из Египта с большим достоянием. Я повторю да, что чувствуя внутри себя ценным человеком, очень важным человеком, только так можно э, имя Творца звезд, да, распространять эти идеи вечные, нравственные, чувствуя себя много рассказов про еврейское воспитание, про феномен еврейского воспитания. И в частности, что касается воспитания еврейской мамы. И по ее мнению, еврейское воспитание чрезвычайно просто. Она точно знает, что хочет ее ребенок, вот, что он хочет есть или ему холодно. Но, кроме шуток, она знает, какой самый главный вопрос задать своему сыну или дочери, когда они возвращаются из школы домой. На ваш взгляд, какой это вопрос, как вы думаете? На ваш взгляд, какой вопрос задает еврейская мама, когда ее сын или дочь приходит из школы? эти микрофоны и отвечайте, не стесняйтесь. Да. Ты больше да. голодный или больше холодный? Да. Еще мне, тоже, мне тоже кажется. Не голодный ли ты? Может быть, может быть, кто тебя похвалил, что хорошее? И хороший? кто тебя обидел, мышечка. Да. А, в чате пишут, как дела, кушать будешь. Кушать будешь. Как прошел твой день, как ты себя сегодня чувствовала? Да, как, Спасибо, как прошел твой день? Спасибо, Татьяна. Это очень хорошие, важные вопросы, как чувствует, что чувствует ее ребенок. Но умная еврейская мама спрашивает, какой вопрос ты сегодня задал учителю? И еврейская традиция объясняет нам, что человек способен получить ответ только после того, как он сумел правильно задать вопрос. Формулируя вопросы и задумываясь над ними, мы ощущаем, сколь важно для нас найти ответы, и то мы подготавливаем себя к восприятию. Поэтому мудрецы постановили, что рассказ об исходе должен вестись в форме вопросов и ответов, так как ответ на незаданный вопрос может быть просто не воспринят. И примечательно, что первый вопрос, который, по мнению Мудрецов, должен, естественно, возникнуть у всякого еврея, является вопрос «Маништана, чем отличается этот объект от других объектов?». И я сейчас вам предлагаю спеть живьем э, песню, задать вопрос себе и своим детям. «Маништана, чем отличается эта ночь от всех других ночей?». Сейчас одну секундочку. Вы можете выключить микрофон, чтобы не понила. Второй вопрос. себя дружно и смотрите как все здорово было мы вместе а, смотрели видео обсуждали вместе читали вместе пели вместе искали вопросы ответы на разные вопросы и задумались да, о многих вещах в нашей жизни и, конечно же, мы еще только одну вещь не сделали вместе, мы вместе а, не пошутили, не посмеялись. У нас будет такая прекрасная возможность, тоже связанная с вопросом Маништана. А, это современная Майса, да, Майса, вы знаете, это такие еврейские, а, короткие юмористические рассказы. И вот очередной, очередная вариация Маништана. А, Билл Гейтс объявил об огромном конкурсе на вакантное место генерального директора Microsoft Европа. Было приглашено 5000 человек, они собрались в огромном зале, и среди них был один еврей – Морис Коэн. Билл Гейтс сердечно поблагодарил присутствующих и попросил всех, кто не знает языка Ява, покинуть зал. 2000 человек сразу вышли. Морис Коэн подумал, хоть я и не знаю этого языка, но что я потеряю, если останусь? Затем Билл Гейтс спросил, «А, а, все ли имеют опыт руководства выше 100 человек, если нет, то нужно покинуть зал. Еще две тысячи вышло. Морис Коэн подумал, хоть у меня нет такого опыта, но что я потеряю, если останусь? Далее Билл Гейтс попросил покинуть зал всех, не закончивших университет с отличием. Еще 500 человек вышло из зала. Морис Коэн подумал, я бросил школу в 15, но что я потеряю, если останусь? И опять остался. Билл Гейтс попросил покинуть зал не знающих сербского и хорватского языков. 498 человек встали и ушли. Морис Коэн подумал, «Хоть я и не знаю этих языков, но, елки-палки, что я потеряю, если останусь?» В огромном зале осталось три человека – Билл Гейтс, Морис Коэн и еще один претендент. Билл подошел к ним поближе и сказал, «Я вижу, что только вы двое владеете сербским и хорватским языками, поэтому хочу послушать, как вы будете общаться на этих языках». Морис повернулся к своему собеседнику и невозмутимо произнес, «Мани штана». Алайла Азе Николь Алейлот, на что второй ответил. Шебихоль Алейлот Ануахлим Хамец Умаца. Вот так <связывая> вот два э -э человека из пяти тысяч всегда найдут общий язык и случайно окажутся евреями. Главное вовремя задать себе правильный вопрос, да что я потеряю, если останусь и дойду до конца, как, например, да, до конца вебинара, что мы узнали нового. Вот я хотелось бы, чтобы вы с нами поделились, а, а что а, в сегодняшнем вебинаре а, было для вас самым важным и ценным, и просто поздравили друг друга с праздником и пожелали что-то того, что вы считаете самым важным в этот момент. Спасибо большое. И... Пожалуйста, включайте микрофоны, делитесь видео микрофоны. Мы вас ждем. Кто что? Девочки, спасибо большое. Очень интересный, очень познавательный, очень актуальный вебинар. И я желаю, чтобы каждый из нас осознала свою самоценность, и это вдохновляло ее на дальнейший путь, на дальнейшее достижение. С праздником. Спасибо. Девочки, с праздником всех! Я считаю, что цены нет таким вебинарам. Во-первых, мы имеем возможность пообщаться друг с другом, увидеть друг друга, и само по себе настроение очень повышается. Во-вторых, вы знаете, был недавно семинар, ну, тоже видео-семинар, посвященный Песаху, когда объединялись много-много женщин из разных стран. И вы, девочки, тоже были на этом вебинаре. Во время этого вебинара одна из девушек сказала, что я не в одиночестве исправляю этот праздник, я исправляю этот праздник вместе со Всевышним. Вы знаете, как мне это помогло. Я накрыла центрный стол, я все приготовила, и я чувствовала, что не одна, и что не только Всевышний, и что вы со мной вместе. Спасибо всем огромное. Спасибо. Спасибо. Очень задумчивый и самокопательный сегодня вебинар получился, ну, по крайней мере, для меня. А так всем здоровья и радости. Спасибо. Для меня это было особенно после главного начала Песоха, юнтов, шаббаты. В общем, мы со среды вечера и не общались, хотя хотелось общаться, было очень много таких разностей, и сегодня как какой-то перелом. Вот для меня был очередной даже не перелом, а вхождение в какую-то другую жизнь, несмотря на то, что мы в изоляции, мы, мы в карантине, у нас был ЮНТОФ. И вот сегодня какой-то очередной выход и возможность проанализировать, подумать и почувствовать, что мы вместе. Вот, вот у меня внутренне сегодня ёкнуло. Спасибо. Знаете, я вот э, периодически выглядываю в окно и вижу, что на улице людей действительно реально мало. А э, мне очень хотелось бы, чтобы вот все, кого сейчас на улице мало, в это время занимались чем-то таким вот полезным и душеприятным, как мы. Вот мы, во всяком случае, сейчас используем это время для приятного и полезного общения, и для внутреннего какого-то шага вперед. Поэтому, поэтому это здорово. Спасибо. Вот хочется тоже сказать про погоду. Выглянула сегодня. Какая гадость за окном? Плюс восемь, ветер дует, фу-фу-фу. И Михаль сейчас говорит такие правильные слова: что опора, она где? Она вне, она от ветра, она от погоды зависит. Да если мы есть сейчас сами у себя, вот мы сами, наша опора. Конечно, хочется там прислониться к кому-то, понимать, что помогут, но я уверена, что у нас есть такие люди. но я пожелаю нам с вами. Помнить, что мы у себя есть, и мы главные опоры. У нас есть все ресурсы абсолютно для выхода куда угодно, к чему угодно. Просто брать правильные ориентиры и вперед. Наташа, главная погода в доме. На улице да? я вам, да. Да. Лен? Настя, Лена, Анна. Не стесняйтесь. Хотелось бы услышать ваши голоса. Маргалит. Маргалит написала. Девочки, всем здоровья, благословения Всевышнего, веры и оптимизма. Девочка вот тоже спаль... большое спасибо. С ночи конечно, процесс размышления. Заодно задаю себе вопросы. Еще ответы. Здорово. Здравствуйте. Да. Спасибо. Спасибо. Спасибо. спасибо. Удовольствие в с, э, с Кэшером. Я, э... С Кашкером познакомилась недавно. И большое спасибо своей коллеге Насте, которая присоединила меня к группе и помогает мне освоить азбуку как бы. И большое спасибо всем за такой интересный вебинар. Всем здоровья, радости, погоды, дома, всего самого наилучшего. Елена написала, спасибо большое, спасибо за вдохновение, чувство единения и размышления. Спасибо. Спасибо большое. Ну, уже все хорошо. Да, да мы вас слышим. рада была посвятить с это было не так у нас. Большое спасибо за нашу встречу и за Кеша. Я тоже недавно приехала и очень довольна советская суббота. Рада знакомиться. Жанна, спасибо. Будем продолжать знакомиться. Спасибо большое. Ну, у нас а, есть... Прекрасная возможность еще пожелать друг другу что-то хорошее, буквально последние пару минут, не стесняйтесь. Угу. У нас еще осталось... Половина, да, половина пути пройдена, путь наш продолжается в Песохе, половина пути пройдена, и желаем вам на этом пути а, приятных открытий, избавления от всего, что вам мешает, а, во всех смыслах, да, и а, самое главное, это задать правильные вопросы, как мы видим из всех историй, озвученных сегодня, задать правильные вопросы самому себе, своим близким, миру, да, и найти... И в правильном вопросе уже будет половина ответа. Да? Найти ответы для себя, почему сейчас вот это происходит со мной, почему в эту ночь, ни в другую, ни в какую, в это время. И это нам поможет жить дальше, развиваться и встречаться. Спасибо вам большое. Шавуатов, хах-песах, самех, и до новых встреч! До новых встреч! До новых встреч! До встреч.